Российская ракета торпеда «Шквал» разрушает парадигму подводной войны благодаря способности двигаться со скоростью около 200 узлов. Это в несколько раз превышает показатели аналогов. Торпеда ВА-111 «Шквал» была одним из самых инновационных видов советского вооружения, пишет обозреватель 19-45 Кайл Мизаками. Она оснащалась реактивным двигателем, однако его мощности не хватало на то, чтобы преодолеть сопротивление воды и достигнуть высокой скорости. Советские инженеры нашли решение превратить воду в пар, в пузыре которого кавитационные полости, и будет двигаться ракета-торпеда. Этот процесс называется суперковитацией. Подобное решение увеличивает скорость движения торпеды, но снижает ее маневренность. Впрочем, в то время считали, что первый показатель куда важнее, пишет эксперт. Еще один недостаток шквала – его шумность, которую создают и двигатель, и паровой пузырь. Пуск торпеды моментально выдаст подводную лодку. Впрочем, быстроходное орудие способно уничтожить врага еще до того, как он успеет отреагировать. Принцип суперковита осложняет наведение торпеды, поскольку пузыри и двигатель заглушают гидролокационные системы. Инженеры нашли решение, вначале торпеда движется с большой скоростью до области цели, а затем замедляется для наведения. В США работают над подобным оружием с 1997 года. Рассматривается вариант модернизации торпеды Mark 48. Российские подлодки остаются единственными в мире субмаринами, оснащенными модернизированными суперковитирующими торпедами. «Шквал — это шумное, но эффективное орудие, разрушающее парадигму подводной войны», — пишет Кайл Мизаками, — «все больше стран будут задействовать в подводном флоте суперковитирующие технологии и скорректируют свою тактику. Подводная война скоро станет громче и смертоноснее». Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.